Коля, давай какой-нибудь, а я не буду. Коль. Круга, это Антоха. А? Не знаю. Да ну, какой-нибудь расскажи. Любой. <coughs> Друзья, Коля, стесняется. А да любой какой-нибудь расскажи. Вообще, никакие ну, не знаешь? Поломаем, что ли? сделаем. Кабелем. А ты гонишь, ты просто стесняешься, наверное, ну, на да, камеру. Да, буду завтра, зайдем. К... Нет? А он ну, там вот, не знаю, на что не знаешь друзья коля не знает какую вам анекдот рассказать а я знаю